Всем международного футбола, друзья, с вами великая и могучая программа, которая исчезала на долгое время FIFA прогноз. Как видите, Александр Дегтярев настолько похорошел, что он стал Боже... Игорем Белоноговым. Игорь, здорово. Боже мой. Кем сегодня играем? Да, сегодня у нас, так скажем, классика английской премьер-лиги последних лет. Ливерпуль, Манчестер-Сити. Игра состоится в воскресенье 19.30. И именно этот матч, как, наверное, самый интересный в этом Микензе, мы... Сразу мы выбрали для нашего обзора. Да, так что если хотите сэкономить свои деньги и не ставить на российскую премьер-лигу, ставьте по тем прогнозам, которые мы вам даем. Что по букмекерам, давай посмотрим. Да, букмекеры фаворитом выделяют Манчестер угу. Сити. 1 Xbet дает на Манчестер Сити 2:03, Винлайн 2:01, Funbet 2 ровно. Но как-то странно то, что на Ливерпуль дают. Да, 3.42, 3. Да, 3, 3.50. Как-то вообще не верят, mm -hmm. видимо. А что по поводу ничьи, как думаешь? Вот Винлайн больше всех вот думает, что все-таки она может случиться, и 3.95 дается, и остальные за 4 уже уходят. Ну, кстати, вполне такой приемлемый результат. Потому mm -hmm. что ну непонятно, с чего вдруг Ливерпуль аутсайдер такой в этой игре. Вроде бы все основные игроки на месте, ну, кроме Ван Дейка, естественно. Ну, может, возможно. может быть, потому что в гостях играют. Да, сейчас это очень много решает, наверное. Не хватает им болельщиков, не хватает мотивации. Хотя от Юргена Клопа мотивацию там... Там ну, да. ее и так предостаточно. Ладно, играем, короче. Ливерпуль-Манчестер-Сити, точнее Манчестер-Сити. Ливерпуль, восьмой тур, английской премьер лиги понеслась. Вот он, хат Стадиум. Великий и могучий. И под дождичек. Самое то, по-моему, как это любят в Англии и рядом. Зато посмотрите, какой крутой мяч. чисто классик. Ну, легендарный. Матч легендарный, мяч легендарный. Баннер. Легендарный. Ладно. Пускай будет легендарный. Тогда вот сейчас смотрим на таблицу еще больше непонятно, почему на Ситили 2. На а это реальная таблица, да? Да, да. Life. Да, странно. Ну ладно, поехали. Посмотрим, yeah. что как будет. Поехали, поехали. Пробуем. Ох, как давно мы фитки-то не играли под запись. Причем играли-то последний раз, по-моему, в 19-ю, если я не ошибаюсь. Тут уже 21. -е. И вот. Чилодоба а мало быть? А чё бить-то не стал? по -моему, здесь не стал. То есть Манчестер Юнайтед, по-моему, 15 й ой Ой-ой-ой-ой, Разул! Да. Это... да. Ну там, по-моему, Асайдер, да? Ну, всё нормально. Вот. <is not true> <с <transit> <с <validate> Мы мало чё знаем об этих игроках. Все говорят, что они там легенды, они могут всё делать. Да и Бруини, например, может спокойно проходить через сетку. Mm. Вот, вот, вот, вот, смотрим. Опа! Лучший. Неплохо. Хороший. Малорик. 1-0. Манчестер Сити пока что впереди. Так вот, продолжим. Половина топов сейчас, если не во второй половине, то очень низко для своего статуса, так скажем. Вот, а такие команды, как Эвертон или Саутгемптон, которые высоко в вот он в не удержится или нет? Да Это... что, что? посидел что, что ли? Я бы на том месте его пробил бы просто уже. <смех> Ладно, я не <вас> слышал, <смех> да? <смех> а, я могу что-то не, не, не не, Не-не-не-не-не-не-не-не! А, Забрали. Ну чё, вперед-то не уходим, давай. Вот серьезно, сам видел. Там можно было вперед уйти, что он там стоял, тусил. А теперь 21. А, да, точно, извините. Я Из -за забыл. Забегание ты теперь контролируешь известно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя столько моментов? Чего не решаешь? Трибу хочешь внести в этот мальчик? Ну, да, это все-таки. Заигрался, заигрался. Можно. Можно было и упасть. Нет, нет, нет, нет, нет! Выноси, выноси. Все, да? все. 1-0 пока что. Первый тайм. Давай по статистике посмотрим, что у нас будет. Не 10, 0, 6, 0, 76, 24. <coughs> серьезно? Ну, ну ладно, я хотя бы по офсайдам тебя делаю. Ну, надо отыгрываться. Отыгрывайся, давай, поехали, второй тайм. Так, ну все, Ливерпуль должен собраться. Хотя бы один удар, ну, должен нанести поворот. И... Нет, нет, нет, нет, нет. Да. Ладно. Рахим Стерлинг. Я вообще прям сел в обороне, по-моему. Надо выходить. Надо выходить. Надо убегать. Давай, убегай, Мане, пошел. Мане, брат, давай, верим в тебя. Ну-ка, ее. Так, почему? Фу! Камон. <связывая> уч... Ну, не, первым ударом это уже было бы слишком. Да, у меня никого. Проходи, бери, что хочешь. Хочешь взять ворота? Бери ворота. Так, а через сетку можно? Можно через сетку? Нет. Или <соединяющие> <соединяющие> через штангу. <соединяющие> Отбор. Удар. Весть. Я хотя бы открываю статистику ударом по -поворот. Поворотом. -поворот. <соединяющие> Красиво сделать. <смех> mm -hmm. <смех> Что-то похожее. Тебе предлагают уже поменять полузащитника на защитника. Нет, а, он нет, он не, Гилдаган же. Что, что, что случилось? матчи Кубка России с хаскабаров с Крубин. Там тоже непонятно, что судья цивисла, что произошло. Почему вторая желтая и красная? Ой-ой-ой-ой-ой. Товары по акции не желаете? <смех> <смех> Игрок, пожалуйста, <желтому> не ценнику. <смех> <смех> <смех> Все. 4-0. Разгром. Манчестер Сити должен победить в этом матче. Как у нас.. О, мы еще и ачивочку получили. Закадычные враги. Круто. 4-0 Манчестер Сити Ливерпуль, вот такой счет в матче должен получиться. Смотри, с букмекерами наш прогноз совпал. Сити фаворит, и в этом матче он это подтвердил. Но как бы на то она и жизнь, что опровергать. Что все. наша жизнь FIFA? Безусловно. Так получается, так да? Так получается. Ну вот по статистике сейчас смотрим, удары 6-2 у Ливерпуля, 17-11 у Манчестер Сити. Как думаешь, это реально вообще нет? По владению мячом, я думаю, точно по это владению, нереально. По владению абсолютно, да и, ну нет, такого разрыва не должно быть в любом случае. Mm -hmm. По отборам-то ладно, нарушение, ладно. Ну, то, что владение мячом, единственное, что смущает. Но счет, по сути, может такой быть. Почему бы и Это нет? Это английская премьер-лига. Здесь возможно все, что угодно. Да, Ливерпуль же выигрывал 4-0, кажется. Я что да. Так что в принципе. Почему... Ну, кого-то он там выиграл из топов. Это точно. Вот, почему вы как бы от... ну... ответочку не, не оформите. Так что будем посмотреть, как получится. Ну а вы, пожалуйста, друзья, проверяйте. Мы даем вам свой прогноз. 4-0 Манчестер Сити обыгрывает на стадионе Аттихат команду из Ливерпуля, или Лив... иду... как там правильно, этот город называется. Да. Ливерпуль. Да. Обыгрывает Ливерпуль 4-0. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас ведет программу. Еще увидимся. До скорых встреч. Смотрите футбол и любите футбол. Пока.